В перчатки, как нужно подключить этими же проводами. Как мы сейчас делаем мы Вначале, что делаем? Мы подключаем сети. Здесь мы не будем, да, нужно что сделать? Подключить перчаточки, да, к сети. Влажные при том, да, перчатки. 先做什么, uh, uh, перчатки нужно поставить, положить на подмышечные впадины. Uh -huh. Таким образом выводим uh, холод, uh -huh. патогенный фактор холода. Uh -huh. А если же, допустим, у нас шейный позвонок, да, э, есть проблемы в шейном позвонке. На я坐的地方, 層上能量往上高, э, нужно э, нанести бальзам, затем э, перчаточками, 2次, э, поставить ручки на даджуй с двух сторон, 如果家里只有自己, 啊, если вы одни дома, 把我们的... 機器放在地下, <noise> и 呃, пальчиками ножки да, начинаем интенсив добавлять. И таким образом мы что? Возвращаем здоровое состояние наших шейных позвонков. Если же проблема у вас есть в суставе. Одну вот, ручку на локоть, а второе воздействуем да, на, на плечевой сустав. А. Понятно, да, По круговое да? движение идет. То, ]手臂 Если у нас ручки себя плохо чувствуют, да. Одни, одни перчатки под стопы. А. И второй ручкой обрабатываем больную руку. И затем меняем перчатки. Поясничное геопозвоночника. Проблема. Все проблемы связаны с позвоником. Там у нас есть возле поясничного. У нас там проходит что? Мышца да, и сухожилие. А да, да, это по добавляем пальчиками, выходим на боле, потом хуандеал. А, а, а если по гинекологии проблема, да, и нужно от этой зоны выйти в паховую область. 梳理複合, особенно у кого есть гиперплазия молочных желез, да, обязательно прорабатываем паховую область. Да <тас> и затем выходим. 好, 减肥, <тас> <тас> так. До коррекции фигуры. Даймай. Это у нас меридиан опоясывающий меридиан. А. воздействие. Если кто хочет похорошеть, постранить, да, интенсив побольше ставим. И затем воздействуем вращательным движением на область живота. Запомните, пожалуйста, у кого есть сахарный диабет и подограда, нужно таким образом обязательно воздействовать, делать самому 啊, 这是这样握, Понятно, 像, да, если... Шунча женщина. женщина. Не тянули, Понятно, да, здесь круговые движения немножко по-разному идут, да. По часовой стрелке здесь в эту сторону. Или можно таким образом, как ходить. Или тут за твой Нужно таким образом ]就可以解決. уменьшать живот. А, у кого есть запоры, с помощью перчаток, да, область основания ладони. Такие движения а, делаем сверху вниз. вниз. А, таким образом, мы убираем запоры. Да? А, если у нас ноги болят, 然后,两个手从这里梳理 从这个地方开始梳理从宽关节开始梳理从肩膀开始梳理往上走内侧往上走 往上走,一定要走到腹部沟 往上走。往上走, 如果腿痛 если еще у нас ноги болят, да, а еще такие воздействия есть, одну ручку с коленями, 尾中血. вторую ручку на суе хай, и одной пальчиками другой ноги, да, начинаем повышать интенсив, 嗯. понятно, да, меняем ручки, да, В中间... Нужно обязательно как бы подпираем, да, вверх подпираем. Это все боли с коленным суставом. Если у вас есть там варикозное расширение вен, а, выеджон на точку а. да, под коленем. И, и второй ручкой а, снизу вверх делаем. Снизу вверх. вверх. Снизу вверх. 从下往上走 如果有肩膀有肩膀,不能往下走 如果有肩膀有肩膀,不能往下走 包括腿的外側都是往上走 不能往下走,都是往上走 <связать> <связать> у, понятно, да, у кого варикозное расширение, движение вниз не делаем, у кого их нет, да, здесь с внешней стороны идет движение вниз и по внутренней вверх до паховой области. <связать> а у нас еще есть для тонуса почек, да, питание почки. Я just, Вначале кладем, что, салфеточку, да, или пленочку на пол туда кладем. Пиатки. на отосад, Ставим на перчаточке стопы, да, и помните, там, где юнчуенд, да, это точка важная для почек. И добавляем интенсив до тех пор, пока вы будете сильно ощущения действовать. Это очень хорошо для подпиток почек. Почки подпитываются. И это то же самое, и у кого есть расширение, варикозное расширение вен. И, и все болезни с коленным суставом и с поясничной областью. Тоже также можно воздействовать. Это мы делаем само массаж с помощью БЭМа. Мы все сегодня обучались, как делать иономассажером массажером, да? Э, на лицо воздействовать. Э э, э, этот ионо массажер можно и утром делать, и вечером. 哎，早一次晚一次，做的时候呢，只要你脸部面部往上提就行了。面部。Понятно, 面部往上提。да, все движения у нас идут вверх.嗯，也没多少技巧啊。我们不但身体健康了，我们嗯，脸蛋也更漂亮了。Да и также мы возвращаем свою молодость и красоту.做一段时间之后，你会发现你面部的颜色好了，特别是我们做完生理。 очень хорошо, после еще этим массажером ее нам для кожи лица. Кроме перчаток у нас еще есть накладочки, да? У нас есть два провода. Так, вот здесь у нас... 红色的线, цвет и есть 像黄色的吧? красный цвет, да, всем видно. 好, 这个板嘛, красный цвет для оранжевых накладок, и это мы делаем на стопы Это где у нас плюс, там есть у нас плюс, да, 嗯, когда мы ВМ подключаем, да, там где плюс, вот это вот а вот это вот, где минус. 这个呢，我们就挤上按摩膏。Здесь мы наносим гель. 放在脚底下。Затем мы ставим на пол, кладём. 踩在哪里呢？涌泉穴。И на Юньцюань эти точки, да? 这个呢，就不要挤按摩膏。Здесь уже не нужно, да? Гель наносить поверх, потому что здесь у нас что есть? 来，这个直直接可以粘在上面。啊，直接可以粘在上面。啊。 Лучше всего вот это использовать а, изображение дигена, да? <говорит> 嗯, чтобы у каждого индивидуальное были. 如果你可以, 这个是可以用水洗的但是如果您有另一种然后您可以用水洗的这也是可以用水洗的你洗的时候要注意这里不要进水你不能让水进入水洗的时候洗完之后这就是自然的水然后我们把这个在脚底下这个是天山上 這個貼身上, 貼好, 把這個貼片, эти накладочки 比如, мы ставим на те области, те, где у нас есть проблемная да, зоны. 貼好了之后, после, после того, как мы эти накладочки поставили да, на себя, затем только последнюю очередь наступаем на нижние 啊, накладки. 换位置, и когда мы хотим поменять вот а. эти серые накладочки, да, нам ну, нужно ну, выйти из сзади этих сзади, накладок, да, которые потом. Понятно, да, потом еще раз поменяли, а. еще раз встаем на те накладочки. Обязательно запоминаем, да, когда нужно а выйти. Да, Можно да, так да, воздействовать да, на плечи, да. если у кого есть переартрит. <свят> <свят> Поясничной области, во все эти точки также воздействуем как на перчатки да этими накладками можно вместо перчаток делать лучше все-таки иметь свои индивидуальные и для клиентов тоже отдельные да индивидуальные и вот этими накладочками обратите внимание, нельзя на кожную, на покровку. А и обратите внимание, нужно очень хорошо за ними ухаживать, чтобы пыль не попадала, иначе она выйдет из строя. А Шевченко, ну что у вас здесь минут есть на вопросы можно отвечать. Встаем, поднимаем ручки, да и встаем. Вот женщина первая была. вот так массаж. пяточная шкура, можно вот так делать массаж. Она ее так да, можно. С перчатками воздействуем на пяточную шкуму. На пастельной йо. есть один можно. не воздействует в вашем случае и на ахуаньдио, да, другие места можно делать. Давайте не надо. Нет, не надо. Нет, не надо. Нет, 來使種的你rium,yon哥見面有asure嗎 可能你洗可以,да你 schnell洗呢 可能的是臉もし所用的臉可以做但是最性防的問題也可以用你的臉 можно на лицо, можно холодной водой, на другие места нет. Понятно, да? А. Вопрос встаем и говорим, да? У моей знакомые паралич было. Можно ли пользоваться тут этим? Как-то и помогает. Хан. Хуа. Кабука юнгхо. Конечно, можно. Самоцо. Смотрите, как нужно, если у кого-то есть паралич лицевого нерва, да. Нужно с помощью марли, да, марли есть такая ткань. И новые перчатки. Нужно воздействовать на даджуэй. И здесь у нас いや, есть, いや, вот здесь точка инфен, воздействуем на этот инфен, на эти две точки, 嗯, они у нас парные. 打完了之后, 带上, 带上手套, 手套上面, 带上衣服, и, и этими новыми перчатками, 嗯, да, сейчас воздействие идет уже на эту область. Вначале делаем там, где у нас нет лицевого паралича, да, обычно одну И поражает. в по, последнюю очередь на ту часть, где пораженная, да. Не, на Смотрите, одна перчаточка здесь, да. Перчаточка. На вторую да, а, два пальчика бертываем чистой марлей да, и воздействуем ]手放進去. изнутри. И Понятно, да? И таким образом воздействуем. Да, да, да. Фиксировано воздействие. Понятно, да? И нужно воздействует на мерьян желудка сусан ЛИ Знаете, где находится? Да? Почему же паралич лицевого нерва возникает? Потому что идет непроходимость в меридиане желудка. Вот почему у нас начинается вот эта вот проблема. А при паркинсонизме уже нога. Это что за болезнь? Это же нога та фатойосы. Можно делать. Встаем и говорим быстро, да, Вот можно Можно, как человек. Что? Человек, человек преклонного возраста. А, Сколько лет сразу говорите? Лет. Паша Сой. Чуть запушили простатит у мужчин. Ну, конечно, да, конечно, можно запушили воздействовать. Запушили да, я можно. Я можно. Я не надо, надо давайте не будем я повторяться. Я давайте повторяться. будем исключительный случай искать. Да, это вот такие проблемы. А <поср> Видите, опять повторяется за да, щитовидная железа. Мы уже отвечали эти два дня. Многотяже вам все не это означает, мы уже говорили, да, что мергьян печени не проходит. Кистозное, гиперплазия молочной железы, проблемы с менструальным циклом, все проблемы с щитовидной железой, да, мы воздействуем на мергьян печени. Все, да? Нет, так, хорошо. хорошо. Вот там на самом приборе у нас два режима: режим один, и режим 2. В основном мы пользуемся одним первым режимом. В каких случаях используется второй режим? Хорошо, мы Первый режим это очень такой идет мягкое воздействие. да? Второй режим, он очень такой вибрирующий, сильный, интенсивный, вам какой больше нравится, первый или второй, вы сами, да, выбираете. Можно использовать второй режим. Понятно, да? Есть такие особые случаи, еще вопрос, встаем и говорим, да? Можно использовать фэм, когда киста внутри бедра растет. Можно. <говорит> <говорит> <Okay. Can you? говорит> <говорит> Можно делать имплант в на позвонке, можно ли делать бэмом? Сказали, можно, только начиная с поясницы, да, вниз. Скажите, заикание лечишь? все. можно делать. Все, да, мы видим, что исчерпаны, да, вопросы? Потому что лекцию все мы слушали, инсульты, та шонага, чумфон ехо. Не ехо, после трех месяцев, да, не суть, после трех месяцев можно воздействовать даже очень хорошо для восстановления. А? Все, мы завершили, а? да? А?